И, как самый взрослый, буду в конце. Да, рисунок, дней, буду Я хочу благодарить Бога за 365 дней в прошлом году. Это был чудесный год. За то, что моя семья здоровая, за то, что они вере и то, что у нас есть где жить. И, как и Оксана, одна из моих дочек тоже отделилась, и у нее все получается. И очень трудно позволить, позволить кому-то отделиться от твоей семьи. Но нужно, приходит это время, когда нужно отделиться. И хочу поблагодарить Бога за то, что Он мне дал служение. Уже 15 лет я служу в этом. И в прошлом году я молился Богу, что хочу увидеть что-то другое, чтобы начали просыпаться не только те, кто в тюрьме, но кто сидит в тюрьме, ну и те, кто кто работают там, потому что там все, все еще есть коммунизм. И первое служение, которое у нас было в этом году в тюрьме, и 10 человек покаялось. И двое из них — это мусульмане. И один даже думал, я кто теперь, мусульманин или христианин? И я ему объяснил, что Мухаммед умер, и его кости гниют в гробу, а Иисус он воскрес. И это большая перемена, чтобы мусульманин поверил. Бог дал этим людям возможность внутри, в их сердцах, чтобы они стали новыми существами. И в эти годы, когда я служил, Бог мне давал огромную любовь, чтобы я любил их. И во время праздников не было времени, чтобы поехать туда два раза. И когда в этот четверг я за первый раз туда поехал, я был такой радостный, когда заходил. Я перепутал и пошел в среду вместо четверга. Они меня впустили, хотя обычно они не пускают просто так. И я захожу, и тот, кто отвечает за них, говорит, почему ты здесь? Я говорю, что на служение, но он говорит, что нет, сегодня же среда, почему ты спешишь? И Бог показывает, какие отношения Он создал между нами. Эти люди ошиблись, как-то как ошиблись, и они попали в тюрьму. Но не нужно забывать, что они такие же, как и мы, у них есть души. И нужно относиться к ним, как, а, да, как к непослушным детям. И, кажется, я начал уже, я уже научился немного проявлять к ним терпение. И, твоя, может, любовь, и я думаю, что это Божья любовь, которая сокрушает дистанцию между нами. Година, и, и я <с <с? очень <с? молюсь, <с? чтобы 19 января группа подставления смогла поехать в тюрьму. Я верю, что это будет чудесное время, у нас будет много побед. Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Слава на Бога.